Мы могли бы многое вам рассказать про великолепные сорта чая, про изысканный аромат кофе, про богатые оттенки и удивительное разнообразие вкусов. Но скажем лишь самое важное. Мы не предлагаем то, что не купили бы сами. Фирменный магазин кофейня «Кофеоль». Торговый центр «Парус», первый этаж. Если выбирать, то только «Кофеоль».